«Имущество коррупционеров в Мексике передадут бедным. Правительство Мексики проведет аукцион с целью продажи дорогостоящих автомашин и другого имущества, конфискованного у криминала и коррумпированных чиновников», пишет российская газета. Торги пройдут в рамках специальной программы по оказанию помощи бедным. «Сообщается, что на аукцион планируется выставить 77 автомобилей на общую сумму полтора миллиона долларов. Будем действовать как Робин Гуд, забирать у богатых и передавать бедным», заявил Рикардо Родригес, руководитель ведомства по возврату украденного у народа богатства. Вырученные от продажи техники, украшений и другого имущества средства планируется передать в наиболее бедные муниципальные образования на юге страны. Помимо этого предусматривается проведение торгов по продаже недвижимости наркобаронов. От его реализации правительство рассчитывает получить не менее 7 миллионов долларов. Вырученные деньги будут переведены реабилитационному центру для наркозависимой молодежи. Молодежи. Как пишет издание, месяц назад президент Мексики Андреас Мануэль Лопес Абрадор объявил о планах по созданию госпрограммы «Робин Гуд». Она направлена на искоренение криминала и коррупции.